Друзья, всем привет! Обещал вам снять грузовики на авторынке зеленый угол. Давайте пройдемся по ценам посмотрим. Их не так много, как было, конечно, раньше. Но тем не менее что-то для себя присмотреть можно. Так, откуда мы с вами начнем? Начнем, наверное, с краю. Итак, перед нами Toyota дюна. Грузоподъемность 2 тонны. 2012 года выпуска 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч сильно в подробности вдаваться не будем и думаю, кому нужны подробности знают этим грузовички все могут про них прочитать еще одна дюна термос двенадцатый год 4 литра 1 миллион семьсот двадцать тысяч рублей а, следующая 2012 год двигатель 4 литра 150 лошадей установка минус 30 в будке вентилируемый пол холодный 404 прион сеть 1 миллион вот здесь тоже знаете я так думаю все-таки стоит 1850 следующая дюма двенадцатый год 1 миллион шестьсот тысяч минус 30 грузоподъемность две тонны дюна 4 воды 1850 автомобиль 2014 года выпуска трех литровый- 22 перегородка 4 воды и он идет на механике вот еще один смотрите стоит 4 воды 2012 год 4 литра минус30 две тонны 1850. Двенадцатый год минус 30 1850 тоже 4 литра Это такие уже дутро посерьезнее автомобили по габаритам по всему в принципе по ценнику в том числе 15 год пошлина 18 кубов двигатель 4 литра грузоподъемность 4000 килограмм 4 тонны 2 миллиона 200 тысяч еще один такой же 2 миллиона 200 тысяч вот такая дюна стоит чем-то знаете на ну, пожарный автомобиль смахивает двухкабинник дизель 4вд ребят не знаю насколько серьезно пробег 7000 километров 4 в.д. мостовой 2 миллиона двести восемьдесят тысяч довольно неплохо выглядит со стороны автомобиль у него там парель стоит еще одна дюна состоянии кузова но ну, кузова я так думаю где-то что-то подкрашивают да именно внешний вид в порядок приводят 4 воды 16 год 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей 3 литра две кабины видите И две кабины двух кабинет называется 1 миллион шестьсот девяносто пять тысяч таможенная категория б механика 4 воды грузоподъемность 2 тонны 1760 3 литра следующий один дюйм много да видите б категория 4 воды локи 13 год 3 литра дизель полторы тысячи килограм грузоподъемность ревка плюс минус 22 1630 титан 4 воды 1630 чита птс таможня ревка минус 15 плюс 15 эльф бортовой шестнадцатый год 1 миллион семьсот десять тысяч рублей три литра 4 воды с кнопки идет еще одна дюна ну дюн наверное дюн наверно хватит достаточно да потому что очень много той а четырнадцатый год 1 миллион пятьсот тридцать тысяч Давайте перейдем, скажем так, к серьезным автомобилям. На Исусе цена не указана. Форвард 3 миллиона 490 тысяч рублей. Пошли на ПТС таможня 5,2. 40 кубов. Грузоподъемность 5 тонн. это бабочка до да, стоит у нас 2 миллиона 630 000. 15 год 35 кубов полная пошлина грузоподъемность 5000 килограмм И сузик 3 миллиона 50 тысяч шестнадцатый год 6 4 кубатура 3 миллиона четыреста восемьдесят тысяч четырнадцатый год 3 миллиона триста пятьдесят тысяч и пятнадцатый год 56 кубов грузоподъемность 5000 килограмм 3 миллиона 495 тысяч так что тут еще взять Дутра 2 2 миллиона 250 тысяч грузовик 2013 года выпуска без пробега 4 литра механика шестиступенчатая будка 18 кубов еще один четырнадцатый год 2 миллиона 250 тысяч рессорный дизель isuzu forward 3 миллиона 320 тысяч аппарель пневма этот идет со спальником дальше друзья у нас идет фуса крановая установка 15 год 4 миллиона 380 тысяч рублей кубатура 7 с половиной грузоподъемность 5 тысяч килограмм есть пульт самый главный пульт шестнадцатый год 4 миллиона 200 тысяч рублей 64 рессорный грузоподъемность 5 тысяч килограмм утра шестнадцатый год 64 грузоподъемность тоже 5000 тонн тарелка минус 30 3 миллиона четыреста восемьдесят тысяч еще один из суза 5 и 2 грузоподъемность 5 тонн 3 миллиона двести девяносто тысяч Ряд стоит небольших грузовиков. Дюны 4 воды, 13 год, 3 литра дизель, полторы тонны, 4 ВД, а цена не указана. Еще одна двухкабинная, 15-й год, бензин, 2 литра, полторы тонны, категория B. Самосвал дюна 14 год, 4 литра. Грузоподъемность 3 тонны. Почему-то вот здесь ценники не пишут. Но, тем не менее, смотрим на автомобили, да, то что, они, то, что они присутствуют, то, что они есть. Сейчас посмотрим, захватим, что еще не захватили. А, как видите, да, раньше было намного больше грузовиков, прям намного больше. Сейчас они есть, но, конечно же, выбор небольшой на авторынке нет такого то что не знаете разбросаны по всему рынку вот есть вот эта стоянка она кстати находится в самом конце авторынка 11 стоянка и перед перед рынком с левой стороны внизу тоже есть в принципе такая э, довольно таки большая стоянка с грузовиками и в принципе все ну и знаете какие-то такие штучные продавцы есть по городу но чтобы вот э, были еще вот такого плана стоянки такого в городе нет так ну в принципе знаете в принципе я прошел получается то что показал практически на все грузовички которые стоят здесь кстати они стояли раньше он там дальше была территория а, территория это хрен пойми какая то ли военная то ли еще чья-то не поймешь короче говоря оттуда выгнали тут якобы собираются строить микрорайон Этот микрорайон зеленый угол строится внизу и все и она и она пустую чего вы гоняли хрен его знает вот еще и сузик стоит восьмой год 3 литра две а, тонны друг наш бегает цена к сожалению цена к сожалению не указана, вот ребят поэтому как видите выбор есть небольшой но тем не менее есть все автомобили вот эти грузовики они есть на дроме поэтому что кого интересует заходите там по моему раздел спецтехники выбирайте покупайте но обязательно то есть грузовички да это скажем так рабочие автомобили поэтому обязательно проверяйте автомобили перед покупкой но я напоминаю в городе отсутствую вот по, по 15 число поэтому работаем с 16 июня всем огромное спасибо кто досмотрел до конца всем, всем спасибо кто подписался на канал до новых встреч